Здравствуйте! Ровно месяц назад я оболила орхидею фаленопсис. Давайте посмотрим, как выросли ее семенные коробочки за месяц. Семенные коробочки фаленопсиса подросли. Стрички уже около 10 сантиметров. Цветочки засохшие, вот такая толстенькая ножка и стручок. Скоро будут эти стручки, семенные коробочки наливаться, становиться толще и в них зарождаться семена. До свидания, будем наблюдать дальше.